назад полетел. километра, 112 метров. Сигнал пацана пропадает. Все дрон назад уже летит за потери сигнала. Чем беда. На 4 спина не удается улететь, просто пропадает сигнал. самолеты разлетались. будут глушить. Все, дрон взвернулся, да, из этого сигнала пропал. Низкий заряд батареи. Все. Пролетел, кстати, там 420 триста пролетел он. Перед потерей сигнала он успел там. Достаточно далеко улететь. Лимит дистанции. Ну, на 5 не улетели. Ну вот, если бы не потеря сигнала, легко, легко бы до пятерки долетели. Заряда батареи бы, точно бы хватило. Сейчас скоро, когда он снизится, снизится ниже 100 метров сигнал, он опять пропадает. за деревья. Сейчас летит он где. А, я немножко не туда пульт направлял. Сейчас понял, немножечко есть ошибка. Но опять же при развороте он, ну, возможно, так полетел. Заряд не туда надо. Сейчас я развернул пульт в обратную сторону на секунду, и сигнал также, в принципе, пропал достаточно быстро пропадает сигнал. Ну, вот сейчас он опустится до 60 метров. Это он по низкому питанию сейчас летит. Но ну, это вполне достаточно, не врезаться ни в деревья, ни во что и спокойно долететь. Я здесь уже летал не раз в прошлом году. Вот, в принципе мой рекорд лично там 400 плюс минус. Ну, вообще, часа на 150 прям ровно. Но, к сожалению, видео у меня не сохранилось. Поэтому из более официальных там где есть подтверждение видео это что я уже не помню там где-то 4 километра там 74 метра по моему так ну вот сигнал пропал это из-за деревьев нормально а, возобновиться сигнал где-то в районе низкий заряд двух километров они а не... ну он пытается вот да, и пропадает даже странно раньше у меня здесь сигнал вот... раньше не было здесь сигнал то есть вечно пропадал здесь сигнал но сейчас есть вот так вот. вот. Опять сигнал пропал. Ну это нормально, да. Сейчас деревья он пролетит и где-то там на двух с половиной будет более стабильный сигнал. Блин, летит он вообще с другого места. Да, походу я немножко вообще криво путь направлял. Видимо из-за первой же потери сигнала он там развернулся назад. Я его повернул обратно. Так из-за лагов тоже поворот от ант до да, которые уходили дистанции. от сигнала пульта, видимо немножко неправильно его направил в обратную сторону и уже в дальнейшем летел до четырех километров немножко в другом направлении. Низкий от заряд батареи. Один с половиной, ну, нормально, долетит дрон спокойно. Все стало лимит 2800. Ветер странно. Вообще прогноз погоды очень такой, щадящий сегодня. Там Максимум 3 метра в секунду. При этом мы летели вы увидели, что странно очень скорость на спорт режиме была 7,5-8,5 метра в секунду. Да? Хотя он должен был быть попутным как раз 3 метра в секунду во время полета. То есть дрон должен был разгоняться до 10. Но что-то пошло не так. И при этом назад летит тоже при довольно хорошем сопротивлении ветра вот он, вопросы к этому питерскому ветру непонятно лимит дистанции летишь по ветру сопротивление летишь против ветра сопротивление и оно при этом одинаково не зависит от того в какую сторону о полиция подъявлена. низкий заряд батареи я поворачиваюсь Лимит инстанции звука инстанции Звук все равно есть, да? Сотрудниками полиции Сейчас они подойдут Думают. Подходить, не подходить. Стоят, ждут. Так. Да, криво направлял ядро. Ну, бежать не сильно, некуда. Здесь один путь только к дороге, где мы ждут ребятки. Ладно, это уже будет третье общение сотрудником полиции. Надеюсь, ребята адекватные поймут. Так, пока начну заранее собираться. Рисковать сегодня летать я уже не собираюсь. У меня еще, правда, одна батарейка. Пойду, поговорю с ребятами и поеду домой. Надеюсь. Мне не нравится его скорость, блин, 6 километров. Уфу ты, 6 километров. 6,5 метров в секунду. Хотя не должен успеть. Но ну, один 1, 1 начинает напрягать. О, сотрудники полиции пока что-то отворачивался. Куда-то куда они ушли точнее уехали а вон они между домами катаются ну, это, наверное не по моей душе на им нужно скорее всего просто патрулируют частный сектор здесь который справа начну снижаться уже в общем, эксперимент не удался 4 204 со пролетели но опять же в тепле летом уверен можно больше пролететь спокойно 5 километров но для этого нужно идеальный сигнал вот проблема у меня к сожалению надо думать как улучшить сигнал и как правильно направлять эти антенны чтобы максимально была прямая как линия между пультом и драном ну будем пробовать еще